Будайский фуникулер Шикла, или по-венгерски Будавари Шикла, поднимет вас на Будайский холм прямо в Будайскую крепость, бывшую резиденцию венгерских королей в Будапеште. Нижняя станция фуникулера находится на площади Адама Кларка у цепного моста Сеченеи. Перепад высот между нижней и верхней станцией составляет всего 48 метров, Длина пути фуникулера 95 метров. В связи с тем, что подъем небольшой, у фуникулера имеется всего два вагончика. У вагончиков есть свои имена. Первый называется Геллерд в честь святого Гельерта, просветителя Венгрии. Второй вагончик Маргет, названный именем дочери короля Венгрии Белой четвертый. Будайский фуникулер был открыт 2 мая 1870 года. Вагоны приводились в движение паровым двигателем, расположенным на нижней станции, и висели на канате, проходящем через поворотный диск верхней станции. До 1928 года будайский фуникулер был единственным видом транспорта, поднимавшим людей на будайский холм. Это был третий в мире запущенный фуникулер. Поперек пути фуникулера перекинуты два мостика. На них можно попасть, если подниматься на Будайский холм пешком. Во время Второй мировой войны Будайский фуникулер был сильно разрушен. Реконструирован лишь в 1986 году. Сегодняшние деревянные вагоны являются копиями оригиналов но двигаются уже по рельсам с помощью электричества. Фуникулер Шикла поднимет вас на вершину Будайского холма на площади Святого Георгия. Верхняя станция фуникулера Шикла расположена буквально в нескольких шагах от дворца Шандера, построенного в 1806 году для графа Шантера. Сейчас этот дворец является официальной резиденцией президента Республики Венгрии, поэтому здесь стоит почетный караул. Здесь же находится бронзовая скульптура мифической птицы Турул, предсказывающей важнейшие события в истории венгерского народа. Отсюда вы пройдете к замку Будда. С высоты Будайского холма открываются потрясающие виды на реку Дунай, мост Сичиньи, дворец парламента и весь великолепный город Будапешт. Полюбоваться красотой этого города вы сможете, посмотрев другое мое видео «Река Дунай в Будапеште».